7 июля, всем добрый день. Прошли дожди, снизилась температура. Стала такая более комфортная ситуация. И для обгула маток в том числе. Хорошо обгулится последняя партия. Пожалуйста, банк маток, мини банк маток, три Обгулялась. Ну и я грешу на жару, когда в июне. Довольно-таки неудачный был обгул. Скорее всего, связано с аномалиями такой вот жаркой погоды. Потому что в моем регионе, у, у кого обгуливались в дождливую погоду, практически 100% обгула. Ну ничего, тем не менее, на пасеке комплектации 150%, полпасеки в двухматочном режиме половину в одноматочном какие я хотел два небольших момента подметить вот слева стоит семья с весны развивалась в двухматочном режиме подошло время делать формировать отводки на старых матках если сформировать отводок на старых, на тех же, на этих же двух матках, где-то в стороне, ну, короче, есть плюс и там, и там, и оставить вот рядом и отнести в сторону, подальше. Если отнести подальше в сторону, там теряется неделя активности. Летная вся уходит, через неделю появляется новая летная и семьи включаются в активность обе матки но ну, теряется, говорю, неделя если оставить рядом остается, задерживается часть летной пчелы понятно, потому что ну, слишком близко стоят хорошо чем? эта часть летной пчелы сразу включает в активность обе матки но чревато тем, что если ситуация уже была раевая, то понятно, что они с собой в этой семье сохранят и роевой настрой. Не сразу он проявится, но если вовремя не расширить активно развивающийся этот водок, то выйдет рой. Вот так и получилось вот с этим отводком. Быстро включился в активность. Вовремя не расширил. Вышел рой с двумя плодными старыми матками. Картина в, в оставшейся этой семейке. Масса разновозрастного расплода. Масса маточников и печатных, и открытых. Нужно обгуливать матку. Если оставить ситуацию без контроля, понятно, что выйдет следующий рой уже с молодой маткой. Значит, нужно, нужно вмешательство пчеловода. Как обычно я делал раньше. Уничтожал все печатные маточники, оставлял самые молодые. Пока из молодого этого маточника со временем выйдет матка молодая, в семье не будет уже ни единой ячейки открытого расплода. Тоже важный очень момент, потому что в роевую пору, даже при одном маточнике, но будет открытый расплод. И роевой настрой сохранил, еще сохранен, выйдет рой. Поэтому учитывать этот момент, как нужно обгулять маток, то есть ускорить. Процесс обгола. Весь расплод, оставшийся открытый, печатный, поднимаю в верхний корпус. Внизу сосредотачиваю рамки медовые, суш, там, перговые. Ну, если верхний корпус не умещается, весь расплод, значит, печатный, без открытой ячейки, без открытых личинок, оставляю внизу. И один маточник. Перекрываю наглухо эти два корпуса. Понятно, внизу нет прецедента для выхода роя, один маточник, нет открытого расплода. Верхний корпус разворачиваю на 180 градусов. Уходит вся летная пчела. Масса маточников. Маточники не трогаю, выходит первая матка, уничтожает соперниц. И какая идеальная картина. На момент обгула матки вверху. Весь печатный расплод, Половина на выходе, половина еще где-то через неделю будет выходить. Обгуливаются две матки. Между ними сразу же ставлю разделительную решетку. Пчела сверху частично идет вниз на обслуживание. Ну, в общем, узко... таким способом, я делаю ускорение обгула маток и не даю выхода уже с молодой маткой, соответственно. Запоздание, конечно, информация, но тем не менее важный такой момент на будущее иметь в виду пчеловодам. Какой еще я хотел второй практически такой момент подчеркнуть? Матку приняли, но не признали. Что это значит? Если подсадить матку в полноценную семью, или замена, или по какой-то причине пропала матка своя, очень часто получается, Приемы есть довольно-таки эффективные, очень часто получается матку подсадить, приняли, но не всегда признали. Что это значит? Это значит то, что она сразу не включается в активность, причем день-два до недели может ходить по рамкам. Затем начинает сеять вроде бы, пчелы сделали вид, что ее приняли, матка делает вид, что начинает вроде как работать. Через две рамки засева появляются маточники на тихую смену. Как подсаживаю маток я. Вот две семьи. По две матки было. Обгулялись. Я им печатный расплод. Думаю, все нормально. Оказались обе трутовки. Ну, не без проколов. Вот смотрите, как выглядит техника подсадки. Сильная семья. Если летная пчела была изначально... Сконцентрировано на верхних летках, как вот в моем случае, с весны две матки. Вверху одна и внизу. Нижний корпус был проходящий гмедовый. Поэтому ледная пчела здесь появилась уже когда семья стала расширяться. Подсаживаю на чисто безрасплодные рамки Мат... Матку плодную в клеточке, молодую матку в клеточке. Обгуливать здесь, то есть ставить маточник уже не то время. Уже конец сезона, все. Значит, давать только плодную матку. Пересылочные клеточки отодвигаю со стороны канди и между рамками ставлю. Отсекаю наглухо основную массу пчелы, два корпуса вверху. Выпускают матку, сразу включается она в активность, без э, вот этих вот пробуксовок, потому что там нету такой ярко выраженной агрессии, это часть семьи. Бывает, если, семья, если летная пчела сосредоточена изначально была внизу, значит верхний корпус я отсекаю, ставлю туда мат, клеточку пересылочную с маткой. Через время, ну 2 3 дня можно угол от задней стенки отворачивать. Семья объединяется без проблем и включается полноценно в работу. Тоже ускоренный такой вариант подсадки. Никаких вот хождения по рамке днями. Так что тоже, думаю, момент заслуживает на, на, то, на то, чтобы взять его на заметку. Но так как эти две семьи были укомплектованы хорошо печатным расплодом, но прозевали они, вернее, допустили некачественный облуматок, значит пускай теперь поработает на общественных работах несколько серий на маточное молочко а там появится личинка матка уже работает появится личинка желательно чтобы появилась и убираю привяжную рамку с личинками отворачиваю угол и все семья восстановилась в полноценный режим ну и не могу пройти мимо вот этого красавца еще есть еще обнаружил один положительный момент но это еще не вся пчела как обычно под вечер вообще будет пол стояка пчели то есть пчели очень много ну раз очень много, до подсолнуха еще есть время. Думаю, пускай поработают несколько серий на маточное молочко. Разбираю. Рамки с открытым расплодом и засев. Печатный расплод. То есть полный комплект. Концентрирую в верхней части для постановки прививочной рамки. И вдруг маточники погрызанные. Думал. Раение. Возможно, была раевая пора, потому что матка старая, но затем погрызла маточники. Но беру следующую рамку. Открытый маточник и молодая матка. Редко такое явление встречается. Давно я не видел, чтобы при тихой смене вышла молодая. И оставили еще старую. То есть классика. Обычно при тихой смене, вот сколько я замечаю, только появились печатные маточники, все, старую убирают, остается молодая. Но опасно чем молодая может не обгуляться. Поэтому если пчеловод не про... успевает проконтролировать, значит желательно распределить эти маточники по семье. Ну, а в этом случае без пчеловода все обходится. Идеальная ситуация, конечно. Если бы вся так тихая смена проходила, то можно было ввести и такую технологическую особенность, включать на пасеках. И для тех, кому некогда заниматься творчеством или нет желания, вот, пожалуйста, старая матка, давать на упреждение расширение хорошо вверх в данном, в данном случае проскакивает семья роевую пору без пробуксовки без промедления в развитии и одна из лучших ну конечно если собрать сейчас молодых маток отводки на старых матках и отводки из отводков те семьи будут посильнее но это для тех я же говорю кому просто либо некогда заниматься творческим пчеловодством либо нет желания ну а те кто хочет попробовать себя в творчестве и свою харизму при этом пожалуйста вот вам во всей красе две технологии в одной Изоляция в годовом цикле есть наработки есть и литература к концу года Планирую выпустить очередное издание двухматочное содержание в годовом цикле. И вот этот дуэт технологий, изоляция и двухматочная, даст возможность хорошему такому и широкому использованию потенциала пчелиной семьи при желании пчеловода. Есть возможность пчеловоду себя проявить, так что в распоряжении нашим масса подходов было бы желание осваивать. Ничего сложного, ничего трудного. И единственное, что я рекомендую всегда пчеловодом никогда что бы не ни показывал никогда не говорю что я вот рекомендую так просто говорю я делаю так как у меня получается и показываю как я работаю единственное что я настоятельно рекомендую это проявлять свою индивидуальность почему я привожу пример и тот стояк со старой маткой не включаясь, минимум там вмешательства, казалось бы, пожалуйста, бери, пользуйся и зачем ломать голову с вот этими отводками и так далее. Если бы я тупо представлял или пиарил технологию двухматочную от изоляции, я бы мог о том стояке старой матки весь сезон в принципе и не говорить. Все должно работать то, что работает на пасеке и каждый пчеловод выберет по своим возможностям любую технологию Итак, 7 июля, еще раз подчеркиваю, на днях зацветает подсолнух Температура мне, правда, не нравится Подсолнуху нужна жара вообще-то. А смотрю, до 30, не больше. Но будем надеяться на то, что погода будет была приятной. Всего доброго, удачи и работаем!